8, А, но мы постоянно едем то по России, то по Европе. И когда Максима спросил, Слушай, что ж мы ездим-то, а когда же будем в родном городе на работе, он сказал, что у нас не было таких фестивалей такого рода, именно вниз Он сказал, ну, значит, будет. Когда Мария э, Соломатова пришла ко мне, это было, по-моему, в середине апреля, значит, говорит такая, мы хотим провести пару фаст. Я реально думаю, ну, я говорю, ну, давай. Ну, как бы, думаю, нифига у нее не получится, честно сказать. Потом смотрю, она снова приходит, значит, ну, и, и как бы дело-то идет, идет, и потом раз, и там, одно собрание, второе собрание, все так здорово. А потом, когда я видел этот результат сегодня, это вообще просто круто, конечно. было. Это памятник всем коровам, которые спасли же Было очень много коров. И во время войны Живчане мы потому что, оказывается, они только едут, да? они на коровах пахали, вместо лошадей, которых забрали на коробку. Очень они у меня послушные были, очень они у меня хорошие были. Мы понимали друг друга, почему, думаю, лось поставили, козий парк поставили, а почему моему рогатому нету? Они у меня заслуживают. Я всю жизнь в душе держала чтобы только мне поставить им памятник. Зулька. Основная задача фестиваля была, конечно же, вообще оживить, Оживить сообщество, оживить пространство. Мы планируем проведение этого фестиваля в дальнейшем. Я очень надеюсь, что жители, оценив необычность, и наши ежевчане, ну в душе поблагодарят создателей, организаторов этот, и захотят тоже что-то сделать. Ну, вообще, сама идея, но ну, очень ну, оригинальная. Она фильм напоминает, живая. Там, ну, что-то такое там, напоминает фильминатор. Ну, очень необычно и... Хочется почаще видеть что-то такое в городе. Ну, мне кажется, если всем понравится, то никто не будет ничего портить и будет стоять долго. Это очень интересно. Это же надо увидеть, чтобы из металлолома собрать все это.